сегодня в нашем ролике о том как я сделал данную клетку не за какое количество времени потому что один будет дурачок делать два дня второй два часа а третий никогда не сделают но только будет мечтать я не с тех кто мечтает а делает. так делали сразу с подручных материалов не покупая при этом огромные там какие-то капитал вложения если честно посчитать то стыдно говорить за какую сумму мне вышла данная клетка Данная клетка представлена собой гибридом, то есть полудерево, полубетал. Но для того, чтобы было удобно, главное работать. Плюсы, сразу же, плюсы данной клетки. Удобство в мойке, потому что легко все этот имеет легкий доступ во все эти. Щели. Ну, не щели. Во все эти вот места. Легко мне доступ... ну, Помыть, обработать микроцидом или там, керхером помыть, она все это возможно Дальше, легко работать с кроликом, я полностью его вижу Третий, сетчатый пол, который здесь очень хорошо, все проваливается, все подставляя корыто на землю там, или еще куда-то Водопоение здесь, кормушки здесь, как кто-то говорил, почему вы вешаете всегда слева или справа, но не в конец Да потому что в конец неудобно будет дорогой насыпать вот почему. А спереди здесь у нас висит поилочка. Поэтому она всегда у нас будет. Дальше. Что еще из плюсов? Она легкая. Она, его... она очень легкая. Потому что получилось дерево сухое. Ну и тут его дерево, то, знаете, фиг вам. Но из минусов данная клетка для навеса какого-то или же помещения. Ну вот такой вот маленький минус. Дальше. По поводу данных размеров данной клетки. Данная клетка рассчитана на три мальчика, потому что она строилась для трех мальчиков. Размер ее длина или ширина метр м в глубину 70 сантиметров, глубина 70 сантиметров. Ширина одной ячейки 53 сантиметра, 53, 53, 53, метр в 60. М. Почему так? Эта клетка обычно у меня строится на метр в глубину Но работать с мальчиками, когда мы случаем крольчих Немножко неудобно, потому что неудобно, они туда убегают, и когда метр Представьте, это вот так метр, вот так еще, 30 сантиметров вот она. То есть достать практически крольчиху неудобно из моих клеток, которые вы знаете, если посмотрели мои ролики Поэтому я сделал в глубину на 70 сантиметров и немножко пошире Потому что в тех было 38, здесь 53 и вот здесь они более комфортно себя ощущают. Плюс, чтобы не бегали много, комбикорм немножко, и мало места, пускай мало двигаются. Дальше, водопоение здесь кипельное, как вы видите, ниппеля построил. От пола сюда 60 сантиметров, вот оно, вот, мне удобно работать, я думаю, жинке тоже будет удобно. Да, детям немножко некомфортно. 60 сантиметров здесь, высота самой ячейки, 60... ой, 40 сантиметров, 40 53 ширина 40 высота Одна речка 10 сантиметров 4 речки. 1 2 3 4 дальше крепления если мы здесь делаем просто саморезы крепим к дереву лицевую сторону здесь деревяшка 10 чтобы сетку снизу можно было зацепить а здесь металл отрезан на 30 сантиметров здесь я чтоб стенку можно было закрепить или на металле не мучиться я профиль на 40 сантиметров отрезал, закрутил его и позакидывал стеночку. Одну перемычку и вторую. Здесь же прихватил на саморезиках. Простенько, кривенько, но для себя, друзья, пойдет. Заднюю стенку я уже просто взял на саморезы и прикрутил с тыльной стороны, чтобы не было ничего мешало, то есть досочку. Но при этом я могу заменить любую досочку с перегородок, если ее сгрызут. То есть саморез выкрутил, поменял досочку, поставил 70 см. Крышку сделал я полностью, чтобы не открывалась. Для того, чтобы у меня кормление пускай и комбикормом, ну, э, жинка и все остальные мои э, э, домашние э, жители да Он, посмотрите, лазит, жизнь радуется. Э, получается, что они могут принести траву или сено, чтобы внутрь мы туда не закидывали. Ничего лишнего. Да, поделаю вот такие крючки все очень элементарно, все очень просто да? Чтобы не покупать что а, пружинки Потому что пружинка нынче 10-15 рублей А это кусок проволоки, который вот <свят> Поэтому с этой стороны она у меня зафиксирована сеточка И сюда можно разложить сено или солому Ну как вам, друзья, нравится А здесь просто на петелечке сделаю вот так Это, повторяю, клетка для содержания пацанов, самцов Или, можно сказать, откорм Потому что в других клетках, у меня сейчас металлопрофиль сделаны вот здесь, клетка глубже на 30 см, то есть метр. Здесь профиля стоят, и я заслонку ставлю на профиль, в профиль. Поэтому мне там уже маточники. Почему я маточников в конец делаю? Потому что водопоение спереди. Я водопоение такой системы не могу поставить сзади, потому что сорвется шланг, Друзья, он же легко снимается угу. Вот и снялся Не дай Боже снимется шланг Я там уже сзади не поправлю его Пускать через э, пластиковую трубку Они согрызут моментально Поэтому мне приходится делать спереди Ну это такое-то оправдание или такое, ну, Вот такое так здесь у нас самодельная кормушка здесь я покупал Покупал покупала два года назад три белорусских рубля с доставкой по беларуси полтора рубля плюс а то есть четыре с половиной рубля сейчас стоят такие кормушки порядка 15-20 рублей у меня их нет я их не делаю я их не продаю кто в беларуси власти на куфре там и не это делал мой односельчанин все с отверстиями все положено ну бортика нету маленький такие вот косячок но если что. Пишите, я ему сообщу, могу номер указать, может, договоритесь, может, он будет делать. Мне не делает, хотя мне нужно. Дальше, что по данной клеточке хотелось рассказать. Ребенок помогал, рисовал. Это красота. Дерево обработали просто этим. По дереву там что-то. по дереву, короче, было и обработали. А, еще момент. По поводу крепления, как крепить, на что крепить. Я крепил сеточку на саморезы. И, понимаете, где-то может торчать, где-то что-то, вот как здесь я лаха, ну, короче, ошибся. Взял строительный степлер и все на строительный степлер? друзья. Все, вот, все на строительный Теперь Держится очень хорошо, посмотрим, потом итог скажем. То есть, все просто, дешево и сердито. Юлька, с этой стороны. Метровая рейка. Это с поддона, она метр, вот она метр Отрезали по 70 сантиметров Четыре штучки прикрутили Ту сторону также сделали, обходим с этой стороны Берем еще три штучки, разлаживаем Доска по центру, метр 60 такой нету Поэтому мы делаем четыре досочки по 80 сантиметров И здесь четыре досочки по 80 сантиметров Скрепляем Попа у нас готова На саморезике цепляем здесь Боковинка готова Здесь Цепляем на саморезики ножка у нас есть, как основание цепляем. Все, уже три стены есть. Идем сюда, спереди. Заново, здесь короткую ножку от земли 60 сантиметров донизу, плюс 10 сантиметров на доску. Итого здесь 70 сантиметров. Две доски по 80 сантиметров, скрепили, лопнуло, ну ничего, для меня пойдет. Скрепили, лопнуло, прикрутили, летка практически готова. 70 процентов перевернули низ сеточку закинули в перегородке закинули главное чтобы здесь вот был металлопрофиль у вас ну, направляющий потому что ну это удобно без него а тут крутить саморезами ну я и так накрутил дальше переделали вверх как бог вам даст уже делайте как хотите я сделал так чтобы было открыть, и было легче работать почему сделал не на всю длину друзья с пацанами когда работаешь а, желательно вообще нужно индивидуально. Потому что открыл здесь, угу. с этим работаю, здесь я этого посмотрю. А если было бы открыто еще здесь, угу. этот пыль сунет сюда и здесь у них драка. драка. Я здесь смотрю да. или держу крольчиху, которую тоже влезут, да, угу. ну, А тут между собой разбирается. Поэтому сделал отдельно отдельно так. А здесь я уже, если что, по ему дам рукой. Все просто дешево, дешево и сидит. Если кому нужна такая клетка, обращайтесь друзья. Для чего это сделал? Во-первых, отсадить своих мальчиков, которые там не должны быть, а к девочкам пойдут сюда, на эту стенку Сделать полный ряд уже, как я планировал, друзья, там увидите в следующем ролике Ну а также нас позвали на День деревни Я не рассчитываю, что там я продам хоть что-то Но сделаю вот такую клеточку. Сюда ставлю канистру с водой, цепляю водопоение Все, водичка будет, Корма насыплю встанем и будем что делать предлагать нашим друзьям покупать у нас а, кроликов породы серебро знакомиться с youtube каналом серый кролик так что если кому-то интересно понравилось данный ролик подписывайтесь ставьте лайки комментируйте задавайте вопросы на все вопросы постараюсь ответить по тематике данного ролика заезжайте в гости. всем мира добра Счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Всем пока, друзья.